See <laughs> you. Дамы и господа, всем привет! Сегодня я приехал в жилой комплекс Касабланка, который располагается у нас с вами в Адлере, в курортном городке, до моря 10-600 метров. Здесь есть несколько отличных квартир на продажу, дальше я вам их покажу. Коротко о комплексе. Закрытая территория, тихо, спокойно, птички поют в с нацпарком. Есть на территории бассейн, детские спортивные площадки, такие домики клубного типа, Трехэтажные, с хорошим вентилируемым фасадом, хорошими местами общего пользования. Площадь от 21 до 55 квадратных метров. Ценник минимальный от 7 миллионов. Пойдемте смотреть. Друзья, вот одна из квартир на втором этаже. Площадь ее 27,1 квадратный метр. Здесь мы выделяем санузел, кухня, обеденный стол. Здесь можно выделить спальню. Также есть балкон. И даже видно море. Человеческий глаз это все видит вот так. 27,1, цена 9,400. Так, есть еще вот такой, на миллион дешевле. Цена его 8,5, 24,5 квадратных метра. Без балкона. Тоже с видом на море, на придомовую территорию. Но здесь у вас полностью полезная площадь, балконов нет. Также здесь выделяем санузел, сюда кухню. Здесь тоже при желании можно выделить спальню, но лучше оставить как студия. Потому что она правильной квадратной формы. Так, и покажу вам еще третий вариант: 25,8 квадратных метров. Также с балконом, также планируется либо в студию, либо в однокомнатную. Также есть вид на море между домами. Ну, здесь круто, то, что у вас справа прям зелень здесь вы готовики кушать с видом на зелень и вот такой балкон вышли вечером попили винишко посмотрели на море на зелень цена ее 9 миллионов